Я, конечно, же, не рассчитывала, но я старалась играть э, всегда и, то есть, всегда бороться за, за каждый матч, за каждое очко и даже не думала о рейтинге, и поэтому старалась э, всегда выкладываться на сто процентов и думаю, что это самое важное было для меня и потом уже в конце сезона, уже вот сейчас, я думаю, что результаты были неплохие, особенно в конце, в конце года я очень неплохо сыграла и была рада, что я до смогла достигнуть топ-30 и на следующий год уже буду сеяться на Australian Open, то есть будет уже по немножко получше. Уже начала работу с новым тренером, когда поехала в Баку, то есть и э -э думаю, что турнир этот был для меня такой немножко э странный, потому что я должна была защищать очки, то, чтобы не упасть в рейтинги. И тоже он был намного сильнее, чем в прошлом году, когда я выиграла. Я старалась всегда, то есть, выходила на матчи просто не думала, что мне надо защищать очки. Я просто играла для себя и старалась, конечно же, выиграть. Все матчи были очень э, такие э, сложные. И я была очень рада в конце уже, что я смогла э, показать свой уровень именно в течение недели весь. То есть, я очень здорово играла. И это было для меня самое важное. Я думаю, что это был хороший опыт для меня. И в дальнейшем мне это помогло, когда я играла там уже более большие турниры, такие как в сен и в Китае, там миллионники. Я думаю, что для меня это очень такой дало мне толчок именно именно турнир в Баку.